Приветствую! Семья канала Немиркин. И добро пожаловать обратно. Если вы новичок на этом канале и к концу видео вам понравится наш контент, подумайте о подписке и присоединении к семье Немиркин. А теперь давайте начнем. Синдром нарциссической жертвы – это термин, который в совокупности описывает специфические и часто серьезные побочные эффекты нарциссического насилия. Многие эксперты признают, что нарциссическое насилие может оказывать серьезное долгосрочное воздействие на эмоциональное здоровье, хотя оно и не признается психическим заболеванием. В результате хронического злоупотребления жертвы могут страдать от симптомов ПЦР или сложного ПЦР, если у них была дополнительная травма, такая как жестокое обращение со стороны нарциссических родителей. Имея это в виду, вот 10 признаков, которые могут свидетельствовать о том, что у вас синдром нарциссической жертвы. Во-первых, вначале вы чувствовали, что у вас с этим человеком идеальные отношения. Когда вы находитесь в романтических отношениях, этот тип насилия обычно начинается медленно и подкрадывается к вам после того, как вы сильно влюбились и влюбились в своего партнера. На ранних стадиях отношений именно тогда обычно происходит любовная бомбардировка. Они могут осыпать вас подарками и любовью, и это может быть очень интенсивно. Затем медленно манипулятивная тактика начнет вторгаться в отношения и заменит любовную бомбардировку. В случае нарциссических родителей они также могут предлагать любовь, обожание, похвалу и финансовую поддержку, пока вы не сделаете что-то, что вызовет у них неудовольствие и не потеряете их расположение. Они используют такие тактики, как газовое освещение и молчаливое обращение, которые могут заставить вас усомниться в собственном здравомыслии. И это то, что останется с тобой навсегда даже после того, как вы разорвали отношения с этим человеком. Во-вторых, ты чувствуешь себя так, словно ходишь по яичной скорлупе. Распространенным симптомом травмы является избегание всего, что может заставить вас вновь пережить эту конкретную травму. Будь то люди, места или действия, которые представляют для вас угрозу, вы можете чувствовать, что постоянно беспокоитесь и следите за тем, что говорите или делаете в присутствии людей, потому что именно так вы привыкли вести себя, когда были рядом со своим обидчиком. Вы можете выглядеть тревожным и замкнутым, особенно в присутствии других людей, хотя ты просто действуешь из-за крайнего страха. В-третьих, вы, возможно, сталкивались с клеветническими компаниями после прекращения отношений. Когда случается расставание, люди обычно принимают чью-то сторону. Это ничем не отличается, когда речь идет о нарциссическом насильнике. Они будут искажать ваши слова и рассказывать свою версию истории другим, чтобы попытаться заставить их пожалеть их. Они часто могут заручиться поддержкой ваших близких, настаивая на том, что в глубине души руководствуются только наилучшими интересами. Затем, когда вы пытаетесь поговорить о жестоком обращении, которое произошло, ваши близкие могут встать на сторону обидчика, а не вас. Это может разрушить барьеры между вами и людьми из вашей сети поддержки и оставить вас в изоляции. В-четвертых, вы чувствуете себя изолированным и уязвимым. Когда никто не будет слушать вас или ваши проблемы, это может привести к тому, что вы почувствуете себя очень одиноким. Когда вы чувствуете себя одиноким, вы уязвимы для дальнейших манипуляций со стороны вашего обидчика. Они могут вернуть вас с фальшивыми извинениями, протянув руку доброты или спрятав свои прошлые оскорбления под камень. Это тактика, которая называется «зависанием» — идеальное время для нападения, когда вам не хватает поддержки, поскольку вы, скорее всего, будете сомневаться в своем восприятии жестокого обращения, когда вы не можете ни с кем об этом поговорить. Номер пять. У вас развелось всепроникающее чувство недоверия. Вы слишком бдительны? Беспокоитесь ли вы и беспокоитесь о намерениях других людей? Методы газового освещения, используемые нарциссическим насильником, возможно, повлияли на то, как вы смотрите на мир. И вы можете обнаружить, что вам трудно доверять кому-либо, включая самого себя. В-шестых, вы можете заниматься самосаботажем и саморазрушительным поведением. Жертвы часто обнаруживают, что размышляют о жестоком обращении. Это может увеличить частоту негативных разговоров с самим собой и склонность к самосаботажу. Злобные нарциссы попытаются запрограммировать вас, подготовив к саморазрушению. Это потенциально может привести вас к рискованному поведению, такому как членов членовредительство или даже мысли о самоубийстве. Возможно, у вас развилась способность наказывать себя из-за токсичного стыда, который вы носите в себе, вызванного гиперкритицизмом и словесными оскорблениями вашего обидчика. Если вы чувствуете, что вам не хватает какой-либо мотивации для достижения своих мечтаний и целей, тогда это может быть результатом нарциссического насилия. В-седьмых, у вас могут возникнуть необъяснимые физические симптомы. Нарциссическое насилие может вызвать тревожные и нервные чувства, которые могут вызвать физические симптомы. Стресс, вызванный хроническим злоупотреблением, может привести к чрезмерному повышению уровня стресса. И в результате ваша иммунная система может серьезно пострадать, оставив вас уязвимыми для физических недугов и болезней. Вы можете заметить такие симптомы, как изменение аппетита, тошнота, боли в животе, мышечной боли, бессонница и усталость. В-восьмых, у вас могут возникнуть проблемы с установлением границ. Опыт нарциссического насилия часто может оставить у вас мало уважения к границам. Это может быть связано с тем, что когда вы пытались установить границы в прошлом, вы, возможно, сталкивались с вызовами со стороны обидчика, который молчал с вами, пока вы не сделали то, что они хотели. Как только вы прекращаете отношения или отдаляетесь от нарциссического родителя, вы обещаете себе, что не будете отвечать на его звонки или вообще физически видеться с ним. Однако, даже если вы пытались разорвать связи, ваш обидчик уверен, что в конечном итоге они вас измотают, потому что ты уже так много раз отодвигал свои границы с ними. Если вы испытали нарциссическое насилие, у вас также могут возникнуть проблемы с установлением здоровых границ в ваших отношениях с другими людьми в будущем. Девятый. Возможно, вы сомневаетесь в своей собственной личности. Сталкиваясь с жестоким обращением, многие люди приспосабливают свою самоидентификацию к жестокому партнеру. Возможно, вы перестали заниматься тем, что вам нравится, или проводить время с друзьями и семьей, чтобы лучше успокоить своего обидчика. Эти изменения часто могут привести к потере идентичности во время и после жестокого обращения. Нередко жертвы нарциссического насилия испытывают диссоциацию и привязанность к физическому миру. Доктор Вандер Колк пишет в своей книге под названием «Тело ведет счет». Диссоциация – это сущность травмы. Ошеломляющий опыт разделяется и фрагментируется так, что эмоции, звуки, образы, мысли и физические ощущения обретают собственную жизнь. Уф! Номер десять. Вам может быть трудно принимать решение. Когда в вашей жизни наблюдается негативная тенденция обесценивания и критики, у вас может быть очень низкая самооценка и уверенность в себе. Нарциссические насильники могут делать заявления, которые подразумевают, что вы не способны принимать правильные решения. Жестокие партнеры, возможно, назвали вас глупым или невежественным, или они могли оскорбить вас фальшивым и ласковым тоном. Они могут манипулировать вами, заставляя поверить, что вы воображаете части реальности, заставляя их казаться менее важными, чем они есть на самом деле. Этот тип контроля и обмана может повлиять на то, как вы принимаете будущие решения. Итак, имели ли вы отношение к какому-либо из знаков? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. В заключение мы хотели сказать, что не все жестокое обращение связано с нарциссизмом, и не все люди с диагнозом «нарциссическое расстройство личности» будут заниматься оскорбительным поведением. Однако, если вы чувствуете, что можете стать жертвой такого рода злоупотреблений, мы рекомендуем вам обратиться за помощью. Поговорите с кем-нибудь, кому вы можете доверять, например, с хорошим другом, членом семьи или психотерапевтом.